скажу это То есть, произошло следующее что э, на трон на трон аль Марокко э, в общем-то там э, скажем так, избрали тот э, э, принца ну, дядю короля, который в общем-то не пользовался э, скажем так, всеобщей э, большой популярностью mm. вот впервые в истории аль началось восстание против него началось восстание естественно в Испании, более отдаленной территории, mm. uh -huh. и, в общем-то, были всевозможные перипетии и это 1421 год, через 8 лет примерно, через 7 лет после вот этой битвы за Салвадор Толос. И э, в итоге кончилось это тем, что э, во многих местах э, города, они прогнали э, наместник Ваймахадов махадов и э, э, так сказать, сказали, что мы ему сами все сможем. Ну, в общем-то, христианские, христианские королевства воспользовались этим. <связывая> Ударили, и дальше совершенно понятно, что произошло. То есть в контексте а согласно, против, ну, классиф... против армии, Я так сказать, горожане, в общем-то, далеко сопротивляться не могли. В общем-то, один за другим города, это самое, пали. но вот Гранада там они, опять-таки, на основе, это была династия Маринидов, там они, там опять-таки, с помощью там там поддержки из Марокко да смогли удержаться но вот реально это не, не эта битва то есть эта битва скажем так она, она остановила э, так сказать, продвижение мусульман вот а реально вот это то что чаще всего происходит то есть а -а -а. внутренние беспорядки, которые потом воспользовались, естественно, окружающие. А согласно 15 лет, когда с момента. Я года. понял. А согласно истории там ну, король Альфонсо, или как там, его, который да. во главе, он дал и этим испанским, которые изменили Альмахадам, клятву, что он не будет там в течение какого-то времени начинать войну против них. А это действительно, это полностью, есть... это он соблюдал все эти там там вот эти после, собственной собственно этой битвы там практически не было это самое никаких атак со стороны христиан. А, а, а, понятно. Вот. Но к моменту, когда это когда это кончилось, перемирие, все, там уже. Ну, там... Если они чего не путают, там какую-то роль сыграли Темплеры, нет, в этом рекомендую? Ну, в общем, да, это был как один, один из самых способных орденов. Да. Причем, есть, они были, согласно не свои там, Клатрава, Сантьяго, там, да. Рекандр, но. Согласно, согласно новым исследованиям, Темплеры, оказывается, не, неплохо относились к евреям. Не так, как в романе Айвен. То есть, на, наоборот, да. как бы поддерживали, защищали, пользовались их связью, то есть, насколько, на, на ну, то есть, я, я могу прислать вам несколько, но ну, если хотите. А, хорошо. И, там, вот. Англоязычных, ну, для вас это не проблема, но, то есть... Для меня, это, для меня я читаю да. по-английски почти так же, как по-русски. Mm. Это... Хорошо. Вот. Теперь, значит, давайте вернемся к это самое, к... К тому, что... Во-первых, вы видели то, что я вам прислал, вот эту статью? Какую статью? Нет. Вы должны были получить ее. Сейчас, я, я, я посмотрю. Я получал только от Михаэля. Если вы посылали... Вот да, меритократия, да, да, у меня показано, что вы получили. Меритократия, вот, а, нет, нет, я, я не, не обратил внимания, извините, было много писем. Behaviour model, все-все, я получил, я просто даже не открыл ее. Нет, я... Вот, давайте я могу показать основные моменты, ага, я сейчас тогда сделаю. Да, да. Uh -huh. А я сам ее открою, а, а, да так легче будет, да, давайте, а, открывайте. Нет. А, а сделайте, чтобы я мог это самое, чтобы я мог открыть. Э, а я, я, я не могу вам открыть. Я пытаюсь сейчас, это самое, у меня сейчас, это disabled, share screen. Я понял, где, где это, Мне, куда нужно войти? Вы а что у вас наш share screen? Сделать не share screen? У вас да, то есть это самый дать а, разрешение. А, я понял. Р, р, демонстрация, так, я понял. А что, что такое? А, я понял. Все участники. Все участники. Кто может, когда кто-то... Я, я пока сделаю так, и чего. Все. Я сделал. О, сейчас, извини. Ага, за... Кто-то значит... из моих домашних забыл ключ. Сейчас, одну минуту. Включилось у вас? Я дал вам право демонстрации. Да, все. Я включил. Вот. Так. Ой, я сейчас еще прощения. хочу. Это жена. Сделать. Она, кстати, называет то, что конферен... наша конференция мужским клубом. Да. Они, кстати, вот потом я думаю, что это может быть на вот э, эту модель. Чего это сделать? Давайте я вам сейчас скажу основные моменты этой модели. Uh -huh. что -то. Okay. Дальше, какое ее развитие и дальше, как она применяется, то есть, где она применяется, как это может принять для, для образования. А, угу. То есть, что, значит, для чего это нужно было? Вот видите, даже написано «RBS Technology Lab» в, в Стэнфордском университете. Да, да, и что такое? Это... Нет, нет, «cancel» нажмите. Что? А. Я, я нажал cancel. А, все, все, да. Да. Все. Нет, просто Значит, выделилось это, там какие-то изменения в экране. Она а, опять... понятно, да, да, да, это все, это я сделал cancel, все, то есть, все. Значит, это, э, то есть, это было сделано для того, чтобы, скажем так, чтобы люди зацепить, чтобы они продолжали играть в э, видеоигры. Mm -hmm. вот. а. А -а. Вот, <laughs> то есть это вот как раз вот э, компании в силиконовой долине которые э, пользуют которые э, э, с, э, разрабатывают эти игры в принципе они использовали эти модели угу. довольно как мы знаем довольно успешно что такое fbm простите я, я пропустил что что такое fbm а это и есть Фог, а, а, ah, ah, ah, это фокс, а что такое фог, фог, фог, фог, Значит, это фог, фог, фог, это делается вот. фог, фог, вот. фог, фог, фог, фог, фог, фог, фог, мотивация способность абилиции uh -huh. uh -huh. и триггеры вот. mm -hmm. ну это общий график я... это общий да это это есть, это есть этот контакт первое приближение есть э -э -э -э вот дальше расписывается, значит, из чего, из чего мотивация. Значит, первое, это, первое, первое измерение, скажем, мотивации угу. – это э, удовольствие. удовольствие, боль. Угу. Второе – это э, надежда, страх. Ну, ну по, понятно, они Эти, идут это пар, пар, пар, асэпция, пар... это отказ, Да. Ага. да. Вот тут уже здесь уже немножко, вот тут вот, вот если перейти, вот это вот, уже немножко более развернутая схема. То есть вот эти три мотивации. Это второе измерение, это, э, э, это называется э, насколько, насколько <связывая> просто это сделать, simplicity. И третье – это какие триггеры надо сделать, чтобы, соответственно, добиться э, вот этого... Со Что событий. я не понимаю под триггерами, то есть по-простому? Я, ну, я, я примерно, то есть, как бы... А вот давайте сейчас я вам просто покажу. Вот это. Три тайпа, три тайпа триггера. Вот. Вот смотрите, вот здесь вот, где, с правой стороны, э, Spark – этот триггер. Mm -hmm. uh, что, что, что имеется в виду? То есть, примеры – это от текстов, которые, так сказать, подчеркивают страх, до видео, которые дают, дают надежду. а uh а -huh. uh -huh. Понятно. Понятно. Вот. Форма вторая, это то, что называется фасилитейтер. Насколько я понимаю, этим же пользуются ведь чем-то отличается от того, чем пользуются сериал, ну, авторы сериалов. Я думаю, я думаю, что они используют элементы этого. Вот. Второе, что вот это очень я, важно. я прошу прощения, тут идея все-таки в играх такая, помимо обычной, все-таки это деятельная активность, да, то, что называется. Да-да-да, так нет, я же не говорю, что мы должны полностью все копировать один к одному. Тем более, mm -hmm. что я могу там показать, я все время могу, и могу потом найти работы, где это используется, правда, не в школах, а в колледжах. Mm -hmm. В частности, в Австралии используется эта модель. Вот, вот. Второе – это facilitator. значит, это э, те, у кого, э, у кого высокая мотивация, но у них нет, э, но ну, не хватает способностей. Mm -hmm. Вот, <связывающие> вот, например, тут сказано, что там, где один клик, это работа сделана. Что, простите, один клик? А, один клик, клик и встанавливает все, встанавливает? да. А, что один клик может завершить, сделать все работу. Да, да, да, да. -да, -да. И э, третий – это вот сигнал, то есть там, где у них есть и способность, и мотивация. <связывающие> Ага, понятно. Теперь понятно, для чего нужен был этот график. Я понял. Вот. Теперь понятно, для чего, и почему это вот, и почему там, опять-таки, это самое, почему там два измерения, а mm. не одно. Mm -hmm. mm. Вот. Вот. А, дальше, ну, в принципе, где можно, на каком что можно изменить во-первых то что там говорили там меня на самом деле поразила одна вещь чего не говорили что грубо что у ученики вообще как вообще все люди у них есть различные ну, скажем так, психология каждого человека вообще она, она различна no, так, есть группы и, в принципе, там как бы, как бы э, подход, скажем так, был один ко всем. Э, как раз вот в этом плане вот моя последняя работа, то, что было, это именно каким образом можно было бы э, узнать вот психологические измерения, э, вы как имеете в виду индивидуальность, тот, кто мыслит быстро и, предположим, тот, кто соображает медленно, но от этого мне не делает… Это одна, одна из вещей. Кстати, вот тут и заметили, что тут… Brain Это вот есть так называемые эти самые brain cycles. Uh -huh. вот. Ну, дальше social divin's и так далее. То есть… У, у нас э, в общем то мы немножко это самое э, избавлены тем что что ну мы сами учились от учиться математической школе вот. этих в этих группах, где мы учились там, там ученики которые очень хотят учиться высокой мотивации надо ну, да, да. Ну, я в, в иных принципе, школах не... и не учился. Я учился или в спецшколе ну, немецкой, или ну, и, ну или, в или в, а потом в физмат-школе. А в какой? А? Физмат? Да. А, вторая. А, ну, понятно. Ну, я знаю. Ну, я все, в общем-то, 57 -я я знаю, последнее я... время, но исключительно по другим, не по преподавательским причинам, я немножко популярно... У, у меня это самое, у нас была вот как бы в паре 57 и 179 я, я 179 -я учился. А, а. Вот. Ну, просто <laughs> нельзя это самое, нельзя по нашим школам, грубо говоря, делать, строить модели. Да, да, это правда. это правда. Это правда. Да, это... меня как раз для меня был шоком. Я в процессе перехода со... проучился несколько месяцев, в... но ну, обычной школе, ну, четверть, что ли, полгода, ну, какой-такой срок. Там с восьмого класса я пошел в это, а в седьмой класс я закончил. просто долго и невозможно стал ездить. Мы переехали в другое место. Ну понятно. И, и, и, и, и, и то, то есть меня, ну как бы пораз... хотя обычные средние школы немножко была таким культурологи... культурологическим, наверное, шоком, таким когнитивным диссонансом, Понятно. что можно и так. Понятно. Uh, вот. Да, хорошо, извините. Вот, что э, хотел сказать, то, то, что там вернулся. Там, э, э, скажем так, э, вот то, что принято, это потом расскажу отдельно, откуда это произошло. Сейчас измерение, тоже называется, часто э, Big Five, или вот сейчас чуть-чуть расширенные таких Какая психологическая измерения у людей. Что такое Big Five, я прошу прощения? Big Five, это значит, uh, Big Five, это пять характеристик. Значит, Это uh, одна, это у людей психологические, стандартные, это экстраверт-интроверт. Mm -hmm. Это uh, так называемые uh, uh, uh, conscientiousness, то есть, ну, самый аналог русский это типа это трудолюбие хотя в общем-то это не совсем это это трудолюбие счастливость и так далее второе измерение mm -hmm. uh, третье это агреба у нас простите агреба у нас то есть как? до, какой, до какой степени человек он uh, с, соглашается вместе то есть дружелюбен со всеми а. согласен Опять-таки, это, непрямая, это самое, непрямая корреляция, то есть тут нету, в принципе, как и в иврите, так и в русском нет прямых аналогов, потому что это было взято весьма специфические характеристики которые пришли, в общем-то, как ни странно, из фактовым анализа. Но это отдельная история. Потом это, э, Имеется в виду не агрессивность, что... что, что... Нет, грибы у нас наоборот. грибы. Такой агрейб, который соглашается. А, ну, не... А, понятно. понятно. А, вот. Может быть, я сейчас вам смогу показать. Это... Сейчас. Ну, секунду. А... Нет, это не здесь. Так, сейчас. Одну, одну минуту. Так, не здесь. Значит, сейчас. Вот эти вот. Вот они. Mm. Вот. Я, если, может быть, удобно будет по-русски, но они... Yeah. Вот. Yeah. По-английски, по yeah, Прошу прощения, Александр. У меня ничего не изменилось на экране. У меня написано... У меня, первый, фи у меня первый фиджер. Первый, первый рисунок. Да? Вот этот вот, как первый, ну, второй? У две, две оси. И все? <trauk> ну, <монет> все. Одну минуту, две оси, и там, там расписаны... Две простые факторы, core motivators, behaviors, behavior triggers. <trauk een baby corrid replace> <topics> и, и все, да? Вот, ну, три триггера, да? Сейчас да. я постараюсь тогда это сделать. Сейчас, одну минуту. Сейчас я перейду. New шея. Ага, вот. Вот так вот. Значит, это... Вот она. Так. Это по-русски, но намного лучше вот... Ага. По-английски на самом деле. Я понял, понял. Да, да. Да, Я понял. Вот, вот по-английски вот эти самые, вот они. Ага. Нет, я понял, вот. я не знал, что, что она есть, если бы большая Big Five, я понял. Хорошо. Вот, в принципе, сейчас как бы считается, что более лучше описывать уже называется Гексака. Грубо говоря, вместо нейротицизма там две э, э, э, новых характеристики. Это эмоциональность. И это тоже называется и humility, то есть честность и скромность. Вместо нейрозицизма. Это, может я сейчас тогда вам смогу показать. Так. Вот. Вот они, вот эти вот три... Арон, видите? Алло? Арон. Вы видите? Да. Вот. Видите, и вот этот называемый субтрат или как звать фаседс, угу. то есть тебя характеризует. Um, я понял, а гриб у нас. Вот гриба у нас. Вот она. Тебе это не поможет, Кэрри, Потому что если ты сейчас дайте. Да. Вот. Они не отвечают. Они отвечают. Это, это где-то не так. А не светит. Не знаю, что-то она не отвечает, и я не вижу. Когда я звонил на этот инструмент. Это естественно. Да. Вот, вы видите, да? Да, вижу, вижу, Алекс, вижу. В принципе, что можно, это просто поскольку этим я занимался, скажем, на данных, то есть самое простое, То есть, и, видимо, это можно будет сделать довольно просто с учениками, просто дать опросник с вопросами и выделить, кто, грубо говоря, кто где находится по этим, по этим измерениям. Попробуй еще раз дать дать опросник кто где находится по этим измерениям и в соответствии с этим соответственно построить расширить вот этот есть расширенная вот схема у, вот этого модели фога, поведения и в соответствии с этим давать, давать соответствующий стимул триггеры. Вот. Mm -hmm. uh, поскольку нам приходилось делать куда более uh, сложную вещь, то есть на основе, скажем, Это факторный анализ? Факторный анализ пришел из, это, это происхождение вот этих самых факторов. И э, именно эти вот эти особенности, вот эти именно модели, они оказались наиболее соответствующими поведению человека, в отличие от всех прочих моделей. Поскольку они пришли не из психологии, а из факторного анализа текстов. Ара, вы со мной? Да, да, да. Ага. Извините. Вот. А при факте на текстов, то есть обнаружили, что в свое время, опять-таки, потом подробно можно рассказать, но, грубо говоря, что у разных людей есть определенные группировки э, слов. И когда сделали а. факт анализа по, по этим словам, то, что-то, так сказать, просто определенные кластеры. А. И соответствующим образом там, после этого спросили у психологов чему это грубо говоря совсем... прощение, чисто профессиональный интерес, это был именно факторный анализ или это был natural language или... нет, нет, это был факторный анализ исключительно а. это было сделано еще в свое время, это полностью это вот так сказать, первые шаги это были сделаны в 60-е годы, а вообще так в 80-е а, ну годы тогда, ну тогда понятно то есть language. вот то есть собственные значения. И вот, грубо говоря, чему соответствуют вот эти группы слов, кластеры. Mm -hmm. Поэтому вот mm -hmm. такие вот очень названия, типа гривенос, там, опенос. Да мне вообще кажется, что факторный анализ, ну, просто, opinion, то есть просто э, по, по разным причинам он не он еще он не, не до конца было выработано все, все, что давало факторный анализ вообще. То есть просто успри, это... быстрее, чем нужно, перескочили этот этап. Просто, на мой взгляд. Ну да, я тоже, я тоже согласен. В общем, нам приходилось, грубо строить, вот исходя из таких вещей, которые можно вытащить смартфоном, определить, кто где находится, скажем так, какие там, какие фотографии человек снимает и так далее. Вот выделить. Но здесь с учениками все намного проще. Можно просто напросто им дать опросник и посмотреть, где они находятся вот вот в этом в этих вот измерениях. Это вот почему там с Big Five? Что что там? Big Five это что, с... нет, это, я понял. Там. Почему перешли к шести? К шести... к шести я объясню, в чем дело. Что, там, что такое? Открытость Одна... появилась, да? Да, нет. К шести подошли следующие. Вот эти два, хонос и гемилитимаш раньше это были, заменялось одним, это был нейротицизм. Mm почему почему я считаю что нужно к диксака потому что делалось это все на, на основе английского языка естественно в Америке mm -hmm. в английском языке скажем так группы слов которые относящиеся вот именно к этому измерению например холост и то есть честность честность и скромность этот словарь несравнимы уже чем например в других языках чем в русском чем в немецком чем Угу. Угу. Да. В вот. ну, а, да, английском а, словаре уже действительно. Именно эти слова, то есть нам намного реже все соответствующее. В смысле, количество синонимов вы имеете в виду. И количество слов, и количество использования. Какой-либо люди, люди используют эти слова. Ну вот, такая психология. Опять-таки не буду удавляться почему, но mm -hmm. Англосаксо, англосаксы у них определенные определенные черты mm -hmm. вот и э, э, в общем-то то есть по этой причине по другой когда начали, начали рассматривать выяснилось что очень много не, не вписывается вот это самое собственно вот big five mm -hmm. вот. и вот видите тут специально вот это вот Uh, вот здесь uh -huh. просто расписывается, как это было. Uh -huh. Они не вот, то есть там uh, немножко, немножко по-другому, но как было сделано, они выделили пять самых больших собственных значений aging values uh -huh. и так сказать по ним сделали. Вот и все. Uh, вот. Uh, что, Как, как, как это вот, как можно использовать? То есть дать, э, дать соответствующим образом изменения. Это, вопрос, это и, все видеть, имеется в виду структура личности, и... то, что называется на русском, да? Да. Иксака, это иными словами, как обычно это переводится на русский, это структура личности. Да. Иксака, да? это, это, это, это, понятно, это, это первые буквы, видите? Да, да, не, я, по, я понял. Я помню. Вот. А, значит что можно сделать то есть можно дать соответственно вопросник можно соответствующим образом выделить это самое какие у кого ну соответственно способности там и прочее и в соответствии с этим потом перевести перейти вот на вот ту самую использовать скажем модель вот ФОГа, которая есть то есть какие какие именно триггеры должны быть у учеников чтобы они занимались mm. и соответствующим образом построить вот в соответствии с этим, в соответствии с этим построить модель <strong> Индивидуальная модель, да? То есть... это, это индивидуально, но, опять-таки, а, да. Но, но, но можно но... построить на основании индивид... ну, набора индивидуальных моделей некую групповую, ну, модель группы. Да. Как, как поведет более себя. того, вы видите, тут есть, это сам называемое mm -hmm. facet, то есть, да, под. Да. Опять-таки, можно, можно сделать более глубокую разбивку по ним. Uh -huh. Угу, То есть угу. какой я, по, я понял. То есть, в принципе, можно построить подачу материала так, чтобы ну, постараться. Да, чтобы соответствующий для э, стандартной подачи, ну, в общем-то, все мы знаем, чем она чем обычно кончается. Для ну, да. обычных учеников. Да да, да, да, да, конечно. Конечно. Интересно. Вот. Вот это, в принципе, мое предложение. Вот вчера, к сожалению, я это хотел рассказать, но я говорю, я там должен был, я был в больнице mm -hmm. вот, с дочкой. Понятно. Вот. Надеюсь, По все это... хорошо, все благополучно. Нет, все нормально. Ну, там У нее там, возможно, там было на, на герпес и так далее, поэтому там а -а -а. должны были очень а -а -а -а -а. много пройти. А -а -а. Понятно. И, в общем, в итоге... Но, но, но как результат, в общем-то, я там мог только немножко сказать, а потом, в общем-то, там это потом прекратилось. То, что я там успел сказать, это, вот, так сказать, где, где, это, где Израиль находится. Да, по... да. Вы, кстати, там начали а... про зарплаты. Ну, нет, давайте. зарплаты это один из факторов. Про оценку труда учителей тедагогов. Да? Кстати, в да, вашей удачи, любимой педагог. Германии учитель был уважаемым человеком, ну, школьный учитель был действительно уважаемым человеком. Какой-то период времени. Кайзера, ну, бисмарковский. К, вот это после как раз того, что субъектизма, то, это они сделали. Угу. Поскольку э, именно это, э, то есть учитель должен был полностью сформировать своих учеников так чтобы они так чтобы они были соответственно материалом для государства вот. это вот кстати вот то что я переслал тогда вот этот вот пиетизм, uh -huh, uh -huh. он полностью давал вот, э, вот он как раз оказался способным я более того нашел еще Uh, одну статью, я, видимо, сейчас ее... ее Кстати, я участвую. прошу прощения, в отличие от э, еврейской традиции э, религиозной, где учитель находился, ну, вот, в мире изучающих Тору, это была ниша сравнительно. Да, мы, да, мы вам это тогда. Ну, то есть, как О. бы, я, я не знаю, что какую ассоциацию подобрать, но это одна из низших страт общества, неспособных учить ничего. А... Собственно, хасидские истории, которые говорят об а обратных случаях, они как раз свидетельствуют об этом, что меламед, ну все, все, что, все, кто были связаны с процессом образования, это было низкое. Вступить, да. Хотя в хазидских историях говорится наоборот о том, какие вдруг оказывались не, невозможные почести Меламедом каким-то, это свидетельство обратно, что это выбивал, выбивалось настолько из общего уровня отношения к учителям Меламедом, что просто про это грех не рассказывать. Да. Ну, да. У меня предозрение, что там, что это было связано с тем, что, скажем так, сама по себе предполагалось, что есть вот Тора, которую нужно, так сказать, знаете, которая сама по себе должна, вот, так сказать, знание Тора формировать, а, так сказать, мелами только, так сказать, должен был, так сказать, давать, дать базовые вещи, которые, так сказать, помогали самому ученику, вот это самое, так сказать, дальше самому, самому изучать либо изучать его соответствующим образом уже там знаменит хахам и так далее, ну, и да. такая Ну, проблема в том, что это такое отношение, ну, ну, то есть как бы, ну, не будем сейчас касаться, но тем не менее насколько я понимаю, в значительной степени быстрый отход распространение скалы и всего прочего, было связано в первую очередь в отсеке. Вполне может быть. То есть просто те, кто имели возможность, то есть социальные лифты не работали, да? Ну да, кто, кто мог, то есть это то есть в, в массе своей, лет это, конечно, был там супер, супер да, тот самый ученик, да, хахам, да, ему полагали все, ему даже придавали обучение, а обычным, так сказать, ну вот самые-самые базовые вещи. Ну да, ну да, ну да. Вот. Здесь это было совершенно другое, вот видите, вот эта вот самая статья Грузов Скулинг, Uh -huh. Это вот там просто рассказываются разные модели, которые существовали, то есть, какие -то в Древней Греции, uh -huh. в Древнем uh -huh. Риме. Это, друг, вот. это, вот, другая, это упорная... другая статья. Вы... Это другая статья, У меня да, ее нет. Да, да, да, да. У меня ее нету. А, у вас нет. Хорошо, вы, вы хотите тоже? Да-да, если можно. Вот, хорошо. Вот. Вот, например, вот это вот. Ну, да, у них подход такой. Mm. То есть это самое, то есть тут у них это главное, это вот должно, должно быть. Вот, например, вот эта вот особенность, которая была. Mm -hmm. To, to the, вот. Вот это вот. Ага, ага, ага, отлично, прекрасно, прекрасная. Вот, вот откуда. Если просто если заметили, в общем-то очень многие элементы этого были в наших школах конкретно. Да, yeah. yeah. То есть, в общем, то корни идут отсюда. Вот. но Ну, распространенная точка зрения, что русское русские гимназии, ну, то есть, да. хорошее образование, оно позаимствовало методики из прусской, германской. Ну да, из прусской системы. Вот спросит довольно интересного вот, то есть большой книги, которую я, кстати, сейчас перечитал, там, в принципе, совершенно четко сказано, что, имеете, а, да. Ну, что да, пиетист, uh -huh. а, Там а, эта система была, а, которая произвела такое впечатление вообще на Германию. А, это а, во второй половине 18 века практически все принцы Uh, все князья включая и епископство и так далее независимые mm -hmm. uh, восприняли эту систему внутри у себя вот почему-то откуда формировалась немцы Это именно тогда вторая половина 18 века то есть первая половина была Пруссия а вторая половина после того как вот страна находящаяся на uh, 13 месте по населению выстроила четвертую армию в Европе и воевала с первыми тремя армиями, то есть с Россией, Францией и Австрией, после этого, в общем то все остальные сказали, что, что это вещь, которую нужно копировать. Скажите, а ланкастерская система ведь не имеет никакого отношения к этому? Нет, это другая. Ну, Бел, Белл-Ланкастер, если угодно. Это, да. их, их попытка а, и, никак не, не, не, я... не была связана с... Нет, это никак. Вообще там, но просто вот я обнаружил, что некоторые вещи, которые самые основные, это, к примеру, что э, э, там то, что по-английски называется breaking the то есть сломать волю э, ученика, то есть как uh -huh. вот эта система, она была, вот, ну, это понятное дело, что это были пиетисты, которые это все это проталкивали, но она же была и у притан. Но в Англии mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. хотя там естественно что там были совершенно разные разные традиции у них абсолютно но вот в этом э, но при всем при том в этом они так сказать э, э, были э, следовали одной одной и той же цели То есть, ученика должна была сломать волю ну и, кстати, возможно, что как раз в еврейском образовании таки, такого подхода не было. Вот нашем традиционном. Все-таки интересно. Немножко... Нет, я, я пока не готов. Я, может быть, к следующему к следующей встрече, постараюсь что-нибудь сказать. По этому вот. вот. Ладно, это вам, вам переслать, да, вот эту статью? Да, да, да. А что там про пайде, Пайдею говорится? А начинается с Греции. С Пайдея. То есть это вот как это было? Э, в смысле имеется в виду, из, Какой из, у них идеал, а, как они должны были образовывать, вот, и так далее. Это статья просто полностью, она, но она опять-таки опять там буквально там две страницы, на, полторы страницы на, э, на Грецию, там, там две страницы на Рим и так далее. Рим, я вижу тут ссылку на Хайдегера, да? где э, да, есть, секунду. Где-то в ссылочках я увидел что а, думать там поиск да почему-то тут это самое нет я тоже видел это сейчас я сейчас я сейчас я покажу сейчас я найду этот я видел я помню это помню это была эта ссылка Естественно, там очень много внимания на вот описывается, как камениус, э, как он сделал. Очень-очень угу. очень многие элементы от него идут, конечно. Угу. Вот. То, есть, э, то есть то, что это нужно, то, что нужно демонстрировать, то, что нужно глаз, угу. которым демонстрируется, показывать все элементы и прочее, это, э, это бесспорно идет от него. Угу. Но очень многие элементы идут от э, именно вот вот от, от, от, от, в частности, от Франки. Uh -huh, uh -huh. Не, я понял. Я, я, я понял. Вот. Которые... И uh, uh, в принципе, то есть uh, uh, это вот нужно то есть, по понять, как это, как это идет и какие у нас... так Может быть, это просто здесь, они еще... Простите, Шу -шу -шу а вы, вы, вы, вы ведь а, читали. Он. А, да, да, да, вот он, ветер, Хайдегер. Это они, да? Это он. Да, это он, да, да, Фейдегер. это он. Мартин Хайдегер, вот. Угу. Mm. Угу. Uh -huh. uh -huh. Я понял. Олег, Нет, я просто. Я, я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо. Какая-то монументальная работа, судя по всему. Олега Северфиловна. Да, были Макни это один из лучших американских историков. Скажите, вы ведь прочли статью, да? Ну, саму статью, сейчас. Вот эту вот, Рокси. А, эту статью, да, прочел, да. Там ничего про еврейское образование, конечно, не говорится. Про какое? Английское? Еврейское. Нет еврейской ни... а, ну, аш ничего ашкинаской ни... я имею в виду нет вообще никакой то есть еврейское никакой не ни ашкинаское никакой ли как бы другое нет. кстати вот на, на востоке наши сифарские, именно, я, я не знаю под влиянием чего и был был ли какой-то аналог в, в исламском мире пытались создать какое-то, ну, приемлемое для всех общее, для мальчиков, во всяком случае, образование. То есть, вне, вне сословных рамок. То есть, я, я не, не, не так хорошо знаю, но, тем не менее, такие попытки все-таки в еврейской традиции были. А в исламе я, я просто не знаю, были ли вообще где-то. вы сами, по-моему, э, по такого не было. То есть там ну да, для самых э, это, самые, это были там университеты, были эти самые, которые, скажем так, вот это, медресе, которые в принципе они готовили чиновников как бы в массе. Э, сказать, что там было глубокое образование, что там они стремились, все население этого не было даже в Турции, даже в ядре Турции тоже не было. такого Массовое нет. То есть можно посмотреть эти данные по какой процент был грамотный. Пожалуйста. Нет. Хм. То есть кроме Китая, это... причем конкретного периода здесь по династии Подождите, вообще в Китае было вообще образование? Всеобщего династики. совсем нет. Но... Всеобщее образование это вот впервые это было введено именно вот тогда вот эти самые петисты вот это вот, вот это, ну, тот самый король то есть это первый, да? Это вот точнее самый полный это вот великий второй великий. Вот, причем практически сразу после окончания вот этой семилетней войны, когда он там еле выжил. Угу. буквально сразу после него он выдал, так сказать, все образование. Ну, а, а... а в чем, по-вашему? В например, довольно поздно было. Угу. А с чем, по-вашему, был связан вот этот э, исторический провал Пруссии после... То есть, э, я, я конкретизирую, я конкретизирую вопрос. Я конкретизирую вопрос. Вот да. заканчивается семилетняя война, Фридрих II вводит всеобщее образование. Да? А, да. а потом как бы период застоя наступает, насколько я понимаю, который продолжается только который прерывается только когда там король после поражения революции 1848 года через какое-то время приглашает бисмарка э э стать канцлером. то есть получается период почти разрыв почти 80 лет даже <связывая> вот. Понятно, что какое-то время нужно, чтобы ученики выросли, стали студентами а новых университетов, провели революции в университетах, высшем образовании, ну, то есть, изменения, и вот. сформировали элиту. Но 80 лет – это не слишком ли большой? Смотри, смотрите, там же было первоначально, вот, скажем так, движение сам вот Фридрих Фильгельм. Он, ну, в общем-то, у него идея была именно служение, служение государству. Он не очень обращал внимание, у него были там определенные трения, скажем, с юнкерами, с аристократией, с дворянством. Уже при его сыне, вот Фридрих Второй Великий, вот у него, у него уже было очень четко именно упор на дворянство, на юнкеров. Mm. Вот, то есть уже, уже это, скажем так, очень многим вот был путь заблокирован среднего сословия. Туда. А потом было страшное поражение от Наполеона. Да я, я понимаю. да, я понимаю. И потом были реформы. Это вот уже вот это самое вот реформ, там после десятые годы 19 -го века вы имеете в виду наполеоновские реформы это нет реакция в Пруссии на поражение а понятно вот и смотрите это десятые годы и тогда кстати было раздела расширения вот эта вот система университетов была создана ну смотрите создан система университетов в десятые годы полностью она переформирована когда будет выходить вообще говоря, выпускники. Это вот 1748 года. Ну да, наверное. Ну тогда да, наверное да. тогда как бы Это как раз и есть необходимое время для формирования новой элиты, ну по крайней мере. А? Того, да? кто сменит старые элиты. Вот. Вот, кстати, если вас интересует это самое, вот, э -э -э когда было вот грамотность введена, вот, пожалуйста, табличка. Что такое грамотность введения? Литераси. Сколько люди могли это самое читать? А, это процент процент, процент, процент населения, да. Угу. Угу. Угу. Вот видите, вот список стран. Там, да, да, я, я понял. Да, который кликабельный, я, я так понимаю. Да. Можно, можно увидеть. А кликните, пожалуйста, у себя на на, на Нидерланды. И 20%, 1600. Все-таки после революции нидерландской, после завершения войны начался такой нормальный гражданинский... Ну да, но только тогда начался. И заметьте, нам существенно выше, чем все остальные страны. Да, да, да. да. Вот. Скажем, Англия, далеко не, далеко не сразу это было все. Да, я вот. вот Германия, это да, но опять же Германия, это вот видите... Вот когда вот эти вот реформы начались. Да, ростом, я вижу. После, после, после, после начала реформы рост происходит примерно такой же, как в Голландии после... да, да, да. Ну, после, после победы. Ну, в смысле, после заказа. Да. да. Все, все, период, фу, все, все. В Швеции довольно поздно там и так далее. Вот. Ну, а где на Бразилии, вот это в мире какой? и вот. что Это за ссылочка, вот. Our... что такое? Это, это я просто специально вот специально нашел. А, а, а. Э. Вот это вот довольно интересно, вот здесь вот. Сейчас я покажу. Вот. Это э, вот. Вы видите, когда началось? Вот самая последняя строчка. Middle East. Что, Что это такое? Да, Ближний Восток и Северная Африка. <п calibens> это желтое. Да-да-да-да-да, желтое. Это вот буквально на наших глазах. Буквально в смысле слова. Ну, это... Понятно. Видите, вот. А еще в начале века, там это сколько там, несколько процентов, 3-5 процентов. В начале 20 века. Угу. Да, да, я понял, я понял. Даже в какой-то степени ниже, чем в Африке, ну понятно, потому что в Африке это приносили колонизаторы. Угу. Вот. А, я, я вижу, подождите. Я не понимаю, что такое Восточная Азия. То есть, может быть, все, что угодно. Нет, Восточная Европа и Восточная, нет, Восточная Азия. А Восточная Азия это, ну, это что? Это, это Китай, нет, я Китай понял, Япония, это... Не, Нет, Китай, Япония, Корея. А, а только так, да? То есть... да. Хм. да. А Индия это вот эта зеленая, это Южная Азия. Довольно хороший стартовый уровень, я смотрю, вас, да, в Восточной Азии. Да, да, да. да. Почти Но как в это... Восточной Европе. Да, да, да. Но они там действительно, это, это традиция в Китае, это традиция образования. Это... Если, если брать этнический ну, вот, Ханьский Китай, как он называет, но ну, не важно, ну, вот исторически... Я, я думаю, что это отражает именно в основном иноханский Китай, потому что э, там население раз 10 больше, чем Япония, поэтому... Ну да, ну да, ну да. Я думаю, что это все-таки... Yeah. ладно, не важно, это меня что-то за заело, заклинило на этом. Что такое красное? Красное вот. это Южные вот это вот это Южная Азия. Это вот Индия и так Нет, далее. Извините, ро розовые что ли, Вот это идет. Вот, вот это вот? Да. Это Восточная Европа. А, это Восточная Европа. Я понял. Это что, после Второй мировой войны такой рост произошел? статистический рост после, рос после, рос после это самое скорее после первой а первой мировой войны это а извините я просто не понял это после получения независимости что, что, что это было получение независимости потом, потом ликвидация неграмотности вот в советском союзе а, а ну все-таки понятно понятно но а это, ну, это же это же не грамотность это это грамотность. Это грамотность? тоже Нет, грамотность. Это, а, это нет, это не совсем нет, это. это же, там какой-то показатель а, а, образования. Те, кто, те, кто, те, кто, те, кто в, в возрасте от 15 лет и старше, те, кто как, получали формальное образование. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Понятно. Вот. даже какой-то момент видите что там после вот это самое в восточной Европы было больше чем западный но это тоже понятно почему Только западные тогда включал там такие страны как Португалия Испания там Греция ну, Италия наверное еще да? да Италия там да кстати Муссолини ведь не вводил всеобщее грамотность ну, нет собственно. и там кстати был очень сильный до сих пор и было, и есть очень сильное различие между Северной и Южной Италией. Но это уже отдельная история. И есть известная книжка, которую я прочел на, на иврите, но, но она написана итальянским автором для детей. Это не Пиноккио, понимаете? Понятно, да. Там речь идет об образовании, то есть просто это такое предтеча, образец ну типа рассказов Носова или Виктора Малеева очень симпатичная книга о мальчике, который учится в, в итальянской школе и из этой ну как бы книги следует, что как бы это общее во всяком случае в городе в городах э, я понимаю, что в Италии город это не все далеко не все но в городах как бы, это было общее такое устремление получить, чтобы ребенок получил какое-то образование. Да, можно обратиться, собственно, к самому Пинокхию. Да. Ну да. <laughs> Тоже ну, вся да. речь идет о том, чтобы получить образование. Ну, чтобы учиться в школе. И как бы... Я, я к тому, что... Меня очень интересует вот это возникновение мотивации, причем в больш, достаточно больших социальных группах, что нужно учиться действительно, то, то, есть это, как, то есть это еще не воспринимается как некое, ну, как, как природное явление всеобщая грамоты, всеобщее образование, да? а, а именно как, ну, ну, вот, необходимость для человека вкладывать для ребенка, для родителей, соответственно в учебу принимать учить ну то есть вести себя хорошо чтобы не отчислили чтобы нет меня меня очень-очень это интересует просто как как это как это получается я, я не знаю ситуации в Италии, я сижу по двум детским книжкам, но, но тем не менее, как, видимо, там Ну что? да, я, я понимаю. Как я не знаю, в связи с объединением Италии, в связи с тем, что язык стал, в связи с тем, что государство, ну то есть и общество, в связи с усложнением общественной структуры стали востребованы люди с общим образов... ну, с образованием. Ну Именно. да. Нет, ну это то что, то, что, кстати, там описано, то, что в спиноке, это описано Южная Италия. Uh -huh. uh -huh. Я не помню, что, что описано. Я не, обращ... не обратил внимания на... То есть по всей ягеро. структуре, которая там, это, это именно Южная Италия в чистом uh -huh. виде. Вот. Uh -huh. Южная Италия, она, всегда, она очень долго отличалась, очень сильно. Вот, кстати, вот... кстати, uh -huh. вот, ну, вот показываю. Видите, да, вот, да, вот тут. Вы говорите, вот, Восток, а. Вот какой, какой уровень э -э, грамотности вот населения 65 лет и старше вот, по Ближнему Востоку угу. Понятно вот. Вы видите, да? Да, да, пример. я понял я да, говорю, вот. Вот, Ну понятно, что не не сейчас, сейчас уже совершенно другой тип уже совершенно по-другому э -э вам сказать я не ну то есть вот то, то что я пытался объяснить то что грамотность не означает того что человек э, читает книжки это да. клиповое мышление вот эти газетные новости в смысле те, те телевизионные новости и все прочее то что за меня я я я, я бы вводил по праву Yeah. ну да я согласен я согласен Ну смотрите, значит ну чтобы вот стимулировать для этого почему я начал вот это с, вот со, со стимул вот эта вот победе, модель uh -huh. по-моему ее можно в принципе использовать для вот ну, для, именно для стимула только соответствующим образом нужно, нужно, вот, нужно сделать, во-первых, во эти измерения психологические, потом измерения, насколько способности человека. Вот. Mm -hmm. Ну и, в общем-то, тогда можно будет вот это самое, вот тогда уже использовать вот эти самые. Все приемы, которых, которых мы знаем хорошо. Скажите, а как вы думаете, то есть какой математический аппарат, то есть достаточно будет факторного анализа просто? Вот да смоделировать, значит, что будет? Как, как, какой, мо, можно ли построить модель урока, чтобы триггеры, то есть в принципе, насколько я понимаю, Всякие политтехнологи, я не, не очень высокого мнения об их способностях умственных, но, в принципе, чем-то похожим занимаются. Можно ли на примере вот этой маленькой группы, класс, 15-20 человек, человек, предположим, мы берем маленькую группу, 15-20 человек, можно ли но расставить... Это, по-моему, не, по не характерно для израильских Абсолютно не характерно, но берем совершенно идеальный вариант, какой-нибудь там я не знаю, школа ропопорта или Хорев какой-нибудь. Ну да. Ну, то, то есть, причем в идеальном состоянии. Да? Можно ли попробовать моделировать урок, ну, подачу материала на уроке, расставив триггеры таким образом, чтобы они... То, то есть, идея в том, чтобы они держали... Большую часть класса, в, ну, чтобы они соучаствовали в уроке, да? чтобы они воспринимали материалы, им было интересно, чтобы они были мотивированы, используя вашу терминологию. Да? А ну, да, и расставить триггеры для тех, кто не... Э, ну, чтобы они подтягивались к, к общей массе. То есть просто в какой-то момент хорошие, гениальные, талантливые учителя в принципе обладали. То есть еще шуток каких-то примеров даже тем, кто было совсем ну, ничего непонятное, кому было откровенно скучно, они их подключали к общему движению класса. Да? То есть можно ли, то, то есть вот факторный, факторный анализ предположим, можно ли использовать его, этот метод для того, чтобы построить такую математическую модель урока? Я думаю, хотя что бы можно. примерно на словах. Не нужно сейчас строить, реально просто вот как бы. То есть я по понятный вопрос задал, Олег, Понятно. Я прошу прощения. То есть расставить триггеры для, ну, ставить триггер на расставить, двух, расставить на расставить двух слоях на, на протяжении урока. Я это понял. Mm я думаю что это можно но вообще это но это специальная работа нужно специально этим заниматься да да нет с я этим. понял я не говорю что сейчас надо этим я заниматься. бы в принципе, если бы это если бы это можно было бы то есть как-то это э, делать э, ну, вы хотите этим заняться мы можем вместе этим заняться я, я бы я сейчас определюсь я с удовольствием наверное это интересно это вот. интересно. Но это, помимо интересно. Ну, ну, ну, ну, ну, хотелось, ну, хотелось бы знать, ну, вообще куда это мог, где, как это потом применить. Да, есть, да. Там очень, вот. очень, очень э, хорошо бы на, на каком-то стартовом уровне это сделать. Ну, то, это, то есть до уровня встречи. Я, я шучу, конечно, с этим. Главным, главным инвестором Силиконовой Долины в кафе Starbucks, то есть, вот, ну, ну то есть, чтобы ну, да, там, понятно, формулировать да. в пяти словах, ну, скольких там, в пяти в пятиминутном спичек короткую идею, чтобы она, ну, более правильно, чем я сформулирую, в по, формулирую в порядке бреда, то есть, вот сейчас, да? Но вы, но вы поняли идею, Да, я, я, я, да. Я... да. То есть для меня визуально это выглядит так. Есть один слой, на котором движется все большая часть тех класса, по которому расставлены триггеры, мотивирующие их обычного первого уровня. И второй слой, в котором расставлены три... Нам нужно иметь психологический портрет класса, группы. Для этого нужно У меня есть психологический портрет в школе как раз. С моей точки зрения, довольно просто это сделать. То есть это существует стандартные опросники. Найти кто где это. В этом, я думаю, что тут это, ну, это абсолютно не проблема. Ну, может быть. Может быть. Может. Вот. Можно бы сделать, я мог бы этим это. Хорошо. Я. Ну, дождемся подключения Михаэля к следующему уроку. Я подумаю еще, то есть я. Да, подумайте, но... в принципе, это можно было бы сделать. То есть я бы эти бы. Ну, хотел бы знать, что это не просто так, потому что да, в случае где-нибудь заметно в каком-нибудь журнале, ну, да, да. у меня это достаточно. Алекс, я слово. Я, я не произвожу впечатление человека, который тут просто нечем заняться и хочется придумывать это с что-то задать. В домино или в шахматы обсудить какую-то проблему с умными людьми, пытаясь Ну да. Okay. Вот. вот. Кстати, вот вам данные по это самое. По... Ой, что это? По Европе, например. Это, ну, это какой-то... 1800 год. А, я, я просто смотрю на... на... Что здесь, герцог-стов, пармы. Да, да, да, да, да 1800 год. Uh -huh. это, а, а что, что это? Я, я вижу. Это грамотность. А, а, а, а где там Пруссия? Извините. Пруссия почему-то тут нету. Но, по-моему, Пруссии к этому времени было почти это самое очень высокая. Тут есть только... Но ведь достаточно Но я... высокий, достаточно высокий, особенно среди мужчин. уже Но Я, на самом я смотрю просто, что Вермании. даже в и Гессене уже 80-91% почти а. мужчин, да. Это, которые... это почти современные цифры, да. ну, почти близко к современным цифрам. Ну да, то есть это... Ну, видите, тогда был, кстати, различие сильное. Это самое... Между Северной и Южной Франции Довольно сильные отличия. Да, да, вижу. к сожалению, нет данных по Пьемонту, чтобы... Хотя я... Пьемонт и данные, 25% средний. А что такое... всего 6%. А что такое, Марк? Вот, вот. что это. Это марки, это, это э, средняя Италия, средняя. В И, смысле, а что там в средней Италии? Нет, как И, одна смысле, из папская этих самых... область, как. Да, что, это что? Папская область, а. А. А. Понятно. Ну, в общем, более, более менее понятно то, то чего, в то могли, то, чего можно было ожидать. Угу. Вот, ну, этот самый, ну, вот, кстати, это самое у... А, это не то. Это, к сожалению, не то, это самое. Так. Вот. Ну, в общем, ну, более-менее понятно, то есть, как это самое, как, как и что было. Угу. Uh -huh. Так, uh -huh. Алекс, я на всякий случай напоминаю... Хорошо, значит, что -то тогда, чтобы... Вот, эти... root, root, uh, education, как как называется вот эта статья. а а, -а. Как, Давайте прямо как сейчас называются? я ее отправлю вам. Пу пути образования ну, в свете пиетизма, что-то такое. Да-да-да-да-да. Как... Вы можете выключить все демонстрации экрана. А, ну да. Это вам. Да, это Uh, так, это... Сейчас минуту. Uh, это... Это, наверное, по-моему... Ливеррус. Uh, это вот... Вот она. Сейчас, сейчас, сейчас, вот. Я без В порядке. Я, я, я не знаю, опять отвалилась сеть. Вот, э -э -э вы, вы должны были сейчас получить это. Сейчас я смотрю. Э -э -э ну да да да все в порядке все в порядке я получил Uh -huh. так Алекс, да, давайте у меня тут уже всякие давай сейчас, вещи, да, приходить. кончим, да, все давайте, хорошо, значит, у нас, по крайней мере, ясно, ясно, как и когда значит, когда мы увидим, когда это будет следующее э, воскресенье э, ну, да, наверное наверное давайте тогда, в -то, я думаю, с ними уже можно будет подойти и, может быть, объяснить надо будет сказать, что мы можем вам дать вот это вот конкретно что для кого. В частности, те самые три... То есть, что у нас спор на триггеры и на, грубо говоря, индивидуальная психология. Вот, как ага, именно, ага, какими ага, ага, ага. Да, именно так. Да. Вот. Ну, Все, что? и дальше. Все, тогда на мой взгляд очень продуктивно. Беседовали. Да, спасибо за тоже. очень. За, спасибо за эти ваши триггеры. Хорошо. Это статья. Это стать так статья, которую вы прислали про ФБМ, да? Это она мясней сегодня сегодня. Да да да да да. Да. Uh -huh. То есть это общее. У нас еще есть целый ряд статей, Люс, да, это основа, в общем-то, это он преподавал в Стэнфорде, на его методологии вот строятся все вот эти видео и так далее, видеолипры, uh -huh. как, как это все. То есть это не его ни одна статья, но это вот, так сказать, дает его базовую модель. Uh -huh. Хорошо. Они, они есть в интернете, я думаю. Я смотрю, что там... Да, да, это, это есть. Достаточно большой библиографический... А, а зачем вам это? Кстати, я уже вам непосредственно я дал. Нет, я понял. Я понял, что это статья Саммари, но если захочется что-то уточнить, то чтобы... А, ну да, конечно. Ну, просто конечно по есть. библиографии просто посмотреть, что по списку вот. просто там по, по литературе. Полистать, что называется. Я а, не переоцениваю свои способности, просто, просто полистать. Чуть-чуть побыть по, по вы, вот задавали... вы рефераты во время учебы в университете писали? Ну да, естественно, да. Ну вот. Вот. Тут, в частности, есть это самое, uh, use of, кстати, pdf, use of for behavioral model to access the impact of social marketing campaign of quantum use in Pakistan. А -а -а. Прекрасно. Прекрасно. Вот. Катя, в ResearchGate, пожалуйста, есть pdf. А, -а, -а. замечательно. Хорошо. Вот, так что... я, пос я посмотрю, я почитаю. Все. Спасибо. Все хорошо. Все счастливо. Все счастливо. Завершить. Существует...